Все, жизнь, поменя, жизнь поменяется, но не так существенно. То есть для вас будет более понятно, с кем вы общаетесь, когда вы будете смотреть на человека и будете понимать, с кем вы общаетесь. Будете понимать, ну, о чем он думает на первых порах. вряд ли, но во всяком случае, его эмоциональное состояние прочитывается очень хорошо. Потому что мы можем думать, что хотим, а эмоциональное состояние скрыть мы не можем. Энергетический заряд мы тоже скрыть не можем. Поэтому, когда вы даже придете на обучение куда-то в другое место, вы посмотрите, перед вами начнут гнуть пальцы, и рассказывать, какие они крутые, показывать свои стопки дипломов и так далее. И вы посмотрите на этого человека, если этот человек не светится, то вы будете понимать, с кем вы имеете дело. Вы имеете дело с коллекционером битвы. То есть, в этом плане. Ну вот интересно просматривать, в чате просматривали политиков, да? духовных лидеров, то есть, кто как светится. Тоже довольно-таки интересно, потому что, ну, с политиками со многими работают, у них есть такие штатные, штатные экстрасенсы, которые их поддерживают. Ну и видно, к примеру, одно время Юлия Владимировна Тимошенко, она очень сильно светилась, вот когда она была премьером, с ней, видать, очень сильно работали, и она прямо светилась, как лампочка. Когда вот ее смотрели по телевизору, она светилась, как лампочка. Ну, а после того, как она побывала в тюрьме, вот сейчас она уже, от нее уже ничего не осталось. То есть это бледный, бледная пародия на то, что было. Кроме того, выбор продуктов, выбор жилья, ну и так далее. Продукты тоже светятся. Когда вы приходите в магазин, заходите в ряд с алкоголем и видите этот, эти ультрафиолетовые, синие, зеленые цвета, в которых светится алкоголь, вы понимаете, что это яд, и с этим ядом лучше его в себя не вливать. То есть это для человека, не То есть, Ну, можно, конечно, 20-30 грамм. То есть это тоже можно использовать, если понимать как. потому что ну, я одно время ходил по всяким экстрасенсам, по бабкам, мне было интересно э, с ними знакомиться. Интересно было смотреть, кто из них, как работает. И есть категория таких э, граждан, которые работают только на алкоголь. То есть, у нас там была под Николаевым бабушка, которая только принимала с трехлитровым бутылком самогонки под столом. То есть Она могла видеть только после этого. Каким образом, там, какие там, у нее механизмы были, точно уже не скажу, но вот у нее способ расслабить психику. Святое причастие в церкви, а? церкви, тоже... а, церкви. церкви тоже, а, в церковь тоже церковь? В церковь, да. Там они как бы, кровь пьют, тело едят. Ну, протестанты белое вино. Ну, это уже от предпочтения. Да, бабушка, бабушка, наверное, в измененное состояние так, ходила, в другое, да? Это расслабляет психику. Это переключает человека действительно, из его обычного состояния. Но ну, можно работать. Этого. Как бы европейская традиция, ну и в частности славянская традиция, она как раз отличалась тем, что здесь не было не использовались психотропные препараты, потому что взять там, Южную Америку тех же самых шаманов северных э, и так далее. Там использовались, где грибы, где какие-то растения, кактусы и так далее. То есть для того, чтобы человека ввести состояние нужное, э, приходилось использовать психотропы. Дон Хуана ну, Дон Хуан описал уже, вернее, Кастанеда уже описал, он был не первым кто описал. До него были этнографы, которые описывали то же самое. Если посмотреть, то были этнографы, которые описывают то же самое, то есть, и чисто если разбираться по шаманизму, тоже те же самые африканцы, ну там окуривание и прочее используются. Здесь этого не используется. Но ну, когда вы будете смотреть, когда вы смотрите вторую булочку, вы уже находитесь слегка в особом состоянии сознания. Потому что говорить об измененном состоянии сознания это. Немножко неправильных, потому что состояние нашего сознания меняется постоянно, то есть оно нестабильное. То есть вы сейчас очень внимательно слушаете, все, все, все внимание сюда, но стоит тут где-нибудь дерево упасть, ваше состояние тут же поменяется. То есть вы тут же переключитесь, если у вас тут же включатся по-другому работать чакры. Ну, когда я говорю по-другому по работать чакры, я имею в виду, что просто у вас будет по-другому а, включится, как это называется, система внутренней секреции. Как она называется? Гормональный, Гормональный фон поменяется, по сути. Потому что чакровая система наша, напрямую, это как бы, когда начнете посматривать, вы увидите, что чакра это по сути свечение вот этих самых желез. То, что там азиаты изображают, это схема. Это просто схема, схематическое изображение. Но так как они это нам дали, ну да, европейцы, тем более кому дали американцам, ну американцы тоже на этом начали делать. Через Америку это пришло в Европу. То есть изначально. Вот. Но европейцы с таким чисто таким подходом по Поэтому, если нарисовано так, значит, чакра выглядит именно так, и не так иначе. Вот. Ну и как бы азиатские все вот эти системы, они очень сильно, конечно, подпортили э всю эзотерическую традицию, в том числе и европейскую. Потому что в Европе была своя эзотерическая традиция, она была достаточно-таки сильная, мощная. Ну и как бы когда начинаешь людям говорить там про ту же самую паулу почему-то все считают, что это из Индии индусы не знаю, что такое аура они а это а, самое интересное что слово аура оно древнегреческое оно не индийское не китайское оно древнегреческое аура значит веяние переводится ну и те же самые астральные ментальные и так далее все эти тела это тоже все переводится в древнегреческое то есть существовала своя, своя традиция она существовала как в мире Древней Греции, Рима и так далее. Так она существовала и позже. Ну, до, сего, до сегодняшних дней она как бы сберегается. Но она сберегалась, почему она называлась эзотерической традицией. Эзотерика это то, что это внутренний двор. Буквально. Внутренняя земля. То есть это то, что скрыто. Поэтому... Широким массам выдаются не эзотерические знания, так называемые экзотерические знания. То есть знания для общего доступа. Если мы будем смотреть книжки, и всякие, всякие биологи, это все экзотерика. Это все для того, чтобы вас просто как-то к этому привлечь. Вот. Как таковых знаний, практичных знаний, сейчас найти очень много. То есть за счет этого большого шума, большого количества информации, ну, и в этом количестве информации просто очень легко потеряться. На ну, насчет самого ясновидения. Как бы смотреть мы будем открытыми глазами, без ухода во всякие астралы, менталы и так далее, без всяких там, ну, Такое у нас тоже есть, но к этому нужно подойти. Начинаем мы смотреть э, открытыми глазами для того, чтобы вы научились распознавать дух. Вот, Во-первых, ну, чисто для жизни это наиболее практичное и наиболее применительное умение Потому что просматривать прошлое и будущее, ну, вам оно как бы не всегда надо. А, просматривать, что там человеком, то есть по здоровью, это тоже вам как бы не всегда надо. То есть это уже там у нас есть отдел внутреннего видения. Там, там это все тоже есть, но к этому нужно подойти. Потому что многие, которые начинают непосредственно с внутреннего видения, 90% включаются какие-то фантазии. То есть человек теряется в мультиках, и он считает, что вот его мультики, там, это и есть истина в последней Свое время чельников рассказывал про одного из таких своих знакомых, который в эти мультики погрузился. Ну и Михаил говорит, встречаю его. Фамилию не буду называть. Встречаю. Дома не был Николаев. Начинал его спрашивать, как, как дела. Ты знаешь, номиков выращиваю. Это номиков выращиваю. А зачем? Ну вот они мне будут золото носить. Ну, вот поговорили, говорит, расставили. И через полгода приезжают. А, ну, он же знает, кто этого знакомого что -то тоже в психушке лежал. Вот встречаются, тоже так, случайно. Говорят, что ну, выращиваешь ноги? нет. Не выращиваю. А что ж не выращиваешь? Золото не носят. Носят, но они себе носят, а не могут носить. Вот. То есть, если начинать с внутреннего видения, то к нему нужно подходить. Начинать нужно носить. Но так как это э, обычный физический процесс, нам для начала надо научиться работать собственными глазами. Потому что нас учат всему чему угодно, нас учат писать, читать, нас не учат элементарно работать с собственным телом. Мы не умеем слушать, мы не умеем дышать по сути, мы не умеем много чего, чему в принципе учили раньше изначально. Но ну, это не значит, что раньше были школы веселее, выходил самый старый дед, говорил, дети, дышим так. Нет, это было в процессе жизнедеятельности. То есть, когда ты, когда ты рубишь дрова, ты знаешь, как дышать. Когда ты косишь сено, ты тоже знаешь, как дышать. Потому что через полчаса ты либо будешь дышать, как тебе надо, как положено. Либо ты просто начнешь задыхаться. Работник, если будет никакой. Вот. А потом уже не имело значения, что ты делаешь. Ты кусишь сено, либо ты вышел с сроком сражаться, потому что чем мечом помахать, что в это где-то было одно и то же, где-то это было похоже. Вот. Поэтому, ну, это уже. А, начнем с элементарного, начнем с так называемой постановки, постановки глаз, работы в себя и в себя. Потому что у нас есть вообще имеет 16 положений, То есть, любой у нас имеет 16 положений. Мы обычно пользуемся, зависаем в чем-то одно. Почему у нас портится зрение? Потому что сейчас, особенно городские жители страдают тем, что кроме своего монитора, у нас развиваются, фиксируется глаз в одном положении, и больше мы ничего не видим. То есть, зрение начинает портиться. Ну, точно так же, как и мышечной группы, да? то есть у нас обычно у современного человека естественное движение только одно, все это мышкой клацать. То есть у нас только самый накачанный орган – это вот палец для того, чтобы клацать мышкой. Ну, начнем с постановки глаз. Для того, чтобы вы умели переключать, умели переключать. ну и кроме этого, как побочный такой эффект. Перед собой руки ставим перед собой большие пальцы, так, чтобы вы видели перед собой ногти больших пальцев. И задача следующая. Левым глазом смотрим на левый палец, правым глазом смотрим на правый палец. Включение новых нейронов и т.д. Да. и работа с вашим мозгом. Это так и должно быть, да? Два пальца здесь двигаются, два пальца здесь двигаться. Да, по сути, да. То есть, ваш мозг видит две картинки. Он обычно просто собирает все вместе. А так он видит все равно две картинки. Запоминайте, как при этом работают мышцы глаз. Как при этом? Ваши мышцы у вас. Достаточно. В результате у вас получится... В дальнейшем, в общем-то, это не будет для видения в объеме. А, потому что здесь мы а, сейчас будем смотреть просто сбоку вот. а в дальнейшем, для того, чтобы видеть в объем, вот на это нацелено отображение. Ну и кроме того, а, видение внутренних органов ну, к этому. внутренние органы сразу же так сходу во первых у вас скорее всего не получится то есть нужна определенная подготовка а во вторых вам это не особо надо потому что когда-то давали и был у нас человек который узрел и он когда узрел кишки то его чуть не стошнило а следующая следующая задача ручки есть Нефть тащивает да, внимание и взгляд на кончики ручки. При этом я начинаю крутить восьмерки и смотрю, чтобы ему глаза, голова не двигалась. То есть работали только глаза. Кроме того, что это расширение диапазона, то есть работа с периферией, здесь еще и переключается, как в обычных там, спортивных упражнениях, есть упражнение, ловкости когда задействуется то правая то левая сторона то есть там правой стороны правой рукой вы восьмерку в одну сторону а левую в другую да на координацию движения при этом задействуется попеременно то одна вторая часть мозга включается он как бы работает так то есть, сказка насчет того что левая полушария это преимущественно ну, это все таки сказка И постепенно я эту восьмерку расширяю, настолько, насколько смогу. И можно большие восьмерки рисовать. Уже. Достаточно. Возникать в голове такой разрыв шаблона, что это слишком просто, это не может быть правдой, потому что это слишком просто. Мы начитались много литературы, особенно, чем, чем, чем человек умнее, чем больше у него опыт, тем с ним тяжелее работать. На рампу. Я рамку, уверен, что для того, чтобы начать видеть аллогу, нужно просидеть 20 лет в пещере. И Нужно просидеть 20 лет в пещере, в темной, обязательно в темной. После чего через 20 лет учитель опускается в пещеру, в колодец вазал, просверливает в голове дырочку зачем-то, забивает чопик, и потом это все делает еще и заращивает. Вот. Ну, хотите, можем, конечно, и так сделать. У меня там, у меня в Николаеве есть колодец свободный, с водой, правда, немножко, для желающих можем сделать это. А, ну что, начнём с тобой. Готово, ради чего мы успеем. Смотрите, я буду говорить просто первая, вторая, третья и так далее то чтобы мы с вами не спорили насчет их названий, потому что названий много и начинают путаться. Они начинают все там дальше. Ну, с первым еще более-менее все согласны. С первым более-менее все согласны, что там Эфир и так далее. Вот эти наши эзотерики. А дальше там уже начинают спорить, где какая работа. Поэтому я говорю просто первая, вторая, третья. Сейчас, смотрите, сейчас... Где-то на палец, возможно, чуть меньше пальца от меня. Либо с этой стороны, либо с этой стороны. Голову пока не смотрим. Будет такая тонкий контур, повторяющий контур моего тела. Если у вас в глазах боится, перекрестите лобо и смотрите дальше. Если не пропало, то это боится. Да, я специально чуть-чуть качаюсь, ну, для начала, сейчас объясню, почему. Еще к вам просьба, кто увидел, поднимите руку. Тонкий контур, повторяющий чертами тела. Ну, как, как дымка. Это, да? Или она там Где-то на палец, то умерчик меньше. Как выглядит? Как светящаяся белая линия. Хорошо. Ну, как какой-то туманчик от тебя исходит. Такой, ну, не туманчик, а туманчик, ну, Уплотнение. Уплотнение. Да. На этом останется. И там, и там. Расстояние. А, ну да, на. Да, да, угол... Ну, в общем-то, как линия практически, да? Ну да. Я то вижу, то не вижу, так, как, ну, бывает, что оно, так вот, не воно. Бывает что-то, оно такое прозрачное. Прозрачная серое цвет. С, э, вот я, допустим, вижу на, на фоне вот, листа, и он мне вот, светлее становится. То есть лист уже вижу светлее в сантиметра. Цвет приблизительно белый, серый, иногда. Ну, Спасия называется среднолюблина, вот. в классической эзотерике это называется эфирное тело. Это то, что есть та оболочка, которая есть у всего. Это наиболее плотная оболочка, это то, что есть у всего. Вы увидите эту оболочку, практически что -то. Ну, где-то тоньше, где-то толще. толще, где -то толще. Еще такой момент, когда я двигаюсь, вместе со мной ходит, угу. да. но с отставанием, да, Нет, она должна, вместе, со со мной. она должна ходить вместе со мной. Я вижу, когда вот так, так вот я, и, и вот опять как мне как как вот мне как-то так вот, по какму, по какму, по Шеи это тоже это тоже нормально. Это эффект дыхания. Главное, чтобы она двигалась вместе со мной. Угу. Потому что если она где-то задерживается, где она отстает, то это скорее всего засветка на сетчатке. Что такое засветка на сетчатке? Знаете? Это когда смотришь на лампочку, либо на, либо на свечу, да, потом через взгляд и видишь свечу тоже самое. И видите, что-то. Что -то Для того, чтобы вы То должны понимать, что есть обычный, обычный эффект зрения, обычные эффекты зрения. Есть засветка на сейчас. Чтобы вы не путали горячее зеленые. Идем дальше. Где-то на расстоянии трех. Ну да, около трех пальцев от меня, сейчас либо с этой стороны, либо, точно так же, с этой стороны. Будет такая дымка полупрозрачная, которая тоже будет ходить вместе со мной. но как На голове там много чего интересного. Такая некая прозрачная дымка, которая ходит вместе со мной, двигается вместе со мной. Сразу говорю, здесь уже нет четкой границы. So, вот в этой линке, у этой длинки, у нее нет четкой границы. Эта вторая оболочка, связана с нашим менталом. Все есть нас связано с тем, что мы думаем, и с нашими эмоциями. она в зависимости от вашего эмоционального состояния, в зависимости от того, как включены чакры и так далее. Кто увидел, опять же поднимай не пожалуйста. Что, есть Ну, я думаю, что есть. Все. Ну, я же вроде как — Я видела. — Вроде как-то не видела. — Ну, мало ну, а ну, Я ж не знаю. — ну, Как ну, бы ну, не основной участник, этого радистов. Не, я вижу, да. Я хочу, пытаюсь цвет понять. У меня с цветами же. — Кто увидел? — Я не вижу ваши руки. — ну, Я нет, вижу, нет. да. Я вижу уплотнение такое, оно как двигается. вести взгляд, к примеру, отсюда, вести взгляд в ту сторону. И вы заметите этот переход. Либо, наоборот, вести взгляд оттуда, в сторону меня, и вы тоже заметите переход. То есть заметите разницу. Как бы свет нормальный, это должно быть хорошо. Тени там нету, чтобы не уводить на заблуждение более темная, чем эфир, то есть более сероватый, ну да, он этот светлый, самый первый, да, а этот как-то как бы меньше Если я видел, то я видел, короче, у вас сюда много-то попало у это маленько вижу, появилось и попало пока считается Потому ну непонятно какой ширины она. Есть... Можно, конечно, просто сказать, что энергия у вас какая-то другая человека. Можно объяснить это чисто научно, сказать, что у вас меняется гормональный фон. Ну действительно, меняется. Потому что если вы счастливы, то у вас выделяются эндорфины. А по сути, по сути эндорфины у нас что выделяет? Гипофиз. Гипофиз. Гипофиз. Надпочечники. Ну, вот, очень, То есть, если вы возьмете чакровую систему mm -hmm. и начнете читать, какая чакра там, за что отвечает. А потом возьмете чисто медицинский справочник и начнете читать, и какая из так, желез, так. какие за что отвечает и что происходит при выделении определенных гормонов. Вы начинаете понимать, что это написано об одном и том же. Только написано это в разных традициях. Там это объясняют так, там это объясняют так. Но совмещая эти две традиции, вы сможете понять, что этим можно еще и управлять. Mm -hmm. Потому что европейская традиция, она больше описательна. То есть мы вот знаем, что, вот, что какой-то гормон влияет на какую то эмоцию, влияет там на человека так же. Так а восточная традиция, она э, немножко другая. Она говорит, как влиять, но она не говорит, на что влиять. Когда вы совмещаете эти две традиции, вы понимаете, на что вы влияете, вы понимаете, как, это, как на это влиять, И получается немного другие результаты. Поэтому э, наш курс по как раз вот, рассчитан на совмещение вот этих двух вещей, mm -hmm. как бы это чистая, чистая практика. То есть, ну, это, это, такое. это тоже предел этого. Вокруг головы то, что увидит, я специально не говорю, что вы там можете увидеть. Это а чтобы не сбивать вас с Чтобы не было элементов внушения. Продолжение следует... В смысле вы, вы ушки под эти видите? Да, я бежаю, мальчик. На головой тоже. Расстояние, полторы головы еще выше, такой шар себе Как у меня была на курсе, да, Манда? Я не вижу, я ничего не вижу. И то была на выключке? В конце курса давай же разбирать, что ж она не видит. И начинают другие описывать, ну вот дымка там. А, это, ну так это я вижу. Вокруг головы начали описывать. Ну, ну вот вокруг головы там то-то, то-то, то-то, то-то. Но я не вижу, все равно не вижу. До последнего убеждала себя же, она не видит. Ну что, кто может нарисовать что там? Смелых нет. Что обычно бывает? Это называется брюк, но вообще, как бы, это проекция, проекция энергетики головного мозга. То есть это свечение от головы, Свечение от мозга. Ну, мозг, у кого есть, у кого нет, у кого светится, у кого не светится. Ну, по, по конфигурации, как бы, книжку потом дам. Уже все, все, все из этого имеет это свои разные значения. А дальше, что еще может быть? Может быть называемая буденовка. Mm -hmm. Вот такой вот. То есть когда светится как капюшон такой, будновка. Mm -hmm. То есть просто над головой. Следующее, что может быть? Отсюда вот эти вот э, будновка, капюшоны. Буденовка, а, да, да, шлемы. Да, да, да. Следующее, что может быть, это так называемая, называемая чебурашка. Uh -huh. Ну, вы понимаете, многих вещей не сохранилось название тех, которые когда-то называли. Поэтому названия уже более современные, те, которые в процессе на что похожи. То есть такой чебурашка. Это ну, так, когда два, две части мозга работают сами по себе. Над этим чебурашкой может быть либо стаканчик, это когда вот здесь есть определенное образование, вот здесь есть определенное образование. Иногда вот такая шапочка, такая, феска такая. Иногда это же феска в активном виде, то есть прослеживается просто как некий, некое свечение, которое куда-то уходит, куда именно, это тяжело. Бывает так, что это свечение начинает осветиться вот так. Это вот частая вещь, когда нос на, сколько... на что похоже? Меркес. Меркес. Первой. Опять же, Да, понимаете, дело в том, что у нас видим, видим там приблизительно одно и то же. И, а да, у нас еще коммуникация, да, интерпретация. То есть кому на что похоже. И с теми же самыми цветами. У меня в, в ноги была группа, в которой были от них художники. В основном были художники. И вот они знают все название всех цветов название всех цветов. Поэтому с теми, кто не знает название цветов, они жутко спорят, что нет, это вот какой-то там... Его... Любовь. Они а серьезные. Да? Да? Нам, нам, нам намного больше, если зайти в художественный магазин, вы серьезно найти, что там написано. Это вот... Цветов, написано. Более девчонки, очень, очень хорошие художницы а, Опять же, сам вот этот вот... Если брать да и брать вот этот стаканчик, вот эту вот шапочку. А что похоже это? Сейчас начну рисовать точно. Чалма и феск По сути тоже самое. Но на востоке вот этим вот, ну, кроме того, что это чисто практично, то есть голова, голову защищает. Это еще и защищает от того, чтобы было возможно посмотреть, что там, какие мозги у вышестоящего. Во-первых, во-вторых, многие вещи мы чувствуем подсознательно. И имитация большой энергетики головы, потому что, ну, челма такого размера, она как бы практического знач... значения уже не имеет никакого. Но имитация этого, когда вы приходите в резюлю, а у него вон какая волна, какая башка большая. Создается впечатление, чисто на подсознание, что он умный. Какое он там есть на самом деле, вы не увидите. Чисто в Европе, порекиньте, реки ну да, там, в принципе из этой же оперы, но там уже больше чисто мода,